Сегодня снимаем ролик послевкусия после нашего с Пашей визита к замечательному застройщику, который буквально ворвался в наш городок из славной Астрахани, это та, которая на берегу Волги. И, собственно говоря, это совершенно новый застройщик, который появился на горизонте и встал в один ряд с нашими, так сказать, местными красавцами. И вот мы пытались понять в этом интервью, насколько же этот застройщик хорош, так сказать, насколько он в сравнении хорош. И вот сейчас я задам вопросы Павлу. Это после того самого интервью, которое мы с ней провели с этими смелыми ребятами. Наши-то боятся с нами на в интервью выходить, а эти вот так смело согласились. Значит, ребята из Астрахани, компания называется «Прогресс застройщик», «Прогресс» жилой комплекс называется «Амудсена». И вот про это сегодня наше мнение, наши вопросы, наши послевкусие. В общем, поехали. Ну что, Паш, Давай, давай на чистоту, да? Теперь давай на чистоту. То, что нам там рассказывали, это одно, но тем не менее какое-то впечатление сложилось, но у меня на самом деле больше вопросов, ну реально, то есть к этому жилому комплексу, ну к застройщику понятно, это у тебя, наверное, там какие-то больше вопросов, да, хотя... В общем, смелые ребята, надо, надо отдать им должное, по ценнику, в первую очередь. Амбициозно я это называю. Амбициозный, вот что ты думаешь по этому поводу, будет ли там продаваться по такому ценнику квартиры, просто твое мнение. Вот у меня сомнения большие возникли. 145 тысяч за квадратный метр где-то на границе Екатеринбурга с лесополосой, значит, в поле, где нету ни одной дороги. Значит, сдача в 20, ключи выдают в 26 году. Ну, давай все-таки конкретизировать то, что мы услышали от застройщика, что 26 год они прописали с запасом, что руководством поставлена задача 2-2,5 года. Если от сегодняшней даты отсчитывать, то это там середина 24, го грубо, да, должно быть, ну, конец 24 более реалистичный. Касательно застройщика, я на сегодняшний день, я вот сначала, у меня какая хронология была, я услышал цены в какой-то из презентаций банка. Охренел, будем честны. <смех> типа, какие, блин, 3 200 за студию 24 квадрата, ребята, вы что, наркоманы? <смех> вот. И сходил на презентацию, где, собственно, сам генеральный директор прогресса Виктор Тарасенко нам, риэлторскому сообществу в закрытом формате, продукт презентовал. После того, что я услышал на презентации, у меня как бы... Часть вопросов относительно ценообразования отпала. Я был впечатлен тем, как это красиво было. Ну, офисом ты тоже был впечатлен, да? Ребята в плане упаковки молодцы, красиво заходят, да? Я даже такой думаю, может быть, свои инвестиции пере, перестроить в, в, в этот проект, там клиентам предложить далее. Но это, знаешь, как после красивого вечера я переспал с этими мыслями <смех> немножко осмотрелся немножко поанализировал пока я к этому готов относиться как к интересному смелому кейсу из серии наглость второе счастье и удача любит смелых ну то есть вот застройщик как он нам проговорил в кадре знает себе цену но как я проговорил ему надо еще пользоваться спросом будет ли это пользоваться спросом вот именно на текущем этапе на том в котором мы снимали лежащая на земле, да, и красивый забор, большие сомнения, будем честны. Будет ли это расти так, чтобы это имело инвестиционный потенциал в нынешних реалиях на фоне, там, той же брусники, да, причем бруснику мы берем, там, ценник застройщика, он, наверное, процентов на 10 меньше, чем Амонсен, хотя сдается на минимум на год раньше. А если мы возьмем бруснику, которую продают по переуступкам, уже более реалистичные цифры, потому что брусника, она сейчас, как застройщик, выставил заградительный ценник, то это еще более удручающая картина для конкуренции санкция. Для меня вопрос. Но, насколько я понимаю, у ребят какая-то там масштабная рекламная кампания, в умы там, горожан заселяет свои подходы к двуустройству. Будем посмотреть, назовем это так. У меня какой вопрос возник, а вообще проект такой Друзья, мы уже хотели было выложить ролик номер два, обзор ЖК Амуцен, который так вами ожидаем, я это знаю. Но тут к нам обратился Андрей Красовский, буквально ворвался на последних минутах с предложением поучаствовать в ролике и поделиться своими впечатлениями о том, как он ходил в отдел продаж покупать квартиру в ЖК Амутсен. И мы с Павлом посчитали, что это невероятно ценная информация, гораздо интереснее и полезнее будет для вас, чем мы просто там сидя на диване, посидели и поболтали, значит, своими мнениями поделились. Вот он, живой человек, который туда прям ходил как покупатель. Друзья, если у вас есть чем поделиться с нами, и вы хотите поучаствовать в ролике, мы можем к вам приехать, снять Сделать обзор вашего ЖК. Это будет здорово, ценно, что называется, от первого лица. Поэтому пишите в комментарии. Мы всегда с удовольствием примем, поучаствуем и будем только рады. Ну а сейчас давайте начнем. Начнем задавать вопросы. Паша, давай начинаем. Андрей, привет. Насколько я понимаю, для тебя недостатков этой локации нет, раз ты здесь живешь. Но все-таки здесь есть еще ряд проектов. Почему, чем тебя привлек именно ЖК Амунсен? Да, ребят, спасибо, что, значит, я участвую в ролике. Действительно, для меня локация абсолютно не играет никакой роли, потому что я рядом проживаю. И что для меня было интересным в этом проекте, меня подкупило, естественно, супер современный двор, который заявлен застройщиком, э очень красивый. Меня подкупили их места общего пользования. И меня подкупило, в принципе, значит, недорогое обслуживание за квадратный метр. То есть всего 40 рублей за квадратный метр. То есть это достаточно бюджетно, я бы сказал. Нереально бюджетно. И еще немаловажным фактором для меня было разнообразие планировочных решений самого застройщика. С выбором, начиная от студии и заканчивая большими семейными квартирами. Собственно, почему я и рассматривал вот этот широкий спектр, часть квартир как инвестиционных, часть квартир для личного проживания. Андрей, расскажи нам о своих впечатлениях от посещения отдела продаж. Значит, что касается самого отдела продаж, то есть нужно понимать, что весь проект построен очень красиво с точки зрения маркетинга, то есть шик, блеск, пушка, бомба. Это нужно понимать. И это видно начиная от э, стилизованной входной группы, красивой, действительно красивой, и э, заканчивая эстетически красивым офисом, стильным, продуманным, функциональным, ну и, естественно, с широким спектром вытекающих э, и сервисом, и обслуживанием и так далее. То есть это, это безусловно, как бы плюс застройщику. Андрей, Твои диферамбы по поводу упаковки офиса, отдела продаж мы уже в прошлом ролике озвучили. Ты скажи, пожалуйста, была ли какая-то конкретика по поводу, какие материалы применяются, какие окна устанавливаются, что-то, что проясняет не самый низкий ценник застройщика? Слушай, вот. Паш, этот, наверное, вопрос, он э, будет для многих, как и для меня, ключевым. Потому что, безусловно, ценник, на мой взгляд, достаточно задранный, особенно учитывая локацию. Это 130 тысяч за квадратный метр и выше. При этом, при всем, как таковой конкретике, из презентации ты не слышишь ничего. Никакие используются значит, профиля в окна, никакие используются трубы, какие материалы при возведении стен. Ничего, абсолютно ничего, только красивые картинки. И это нужно понимать. Друзья, я знаю, что вы задавали вопросы, на которые мы так и не смогли ответить. Я понимаю ваше возмущение по поводу того, что никакой конкретики, какие материалы, кирпичи, трубы, окна, профиля. Вот сходил человек, задал эти вопросы. Он покупатель, это не мы туда пришли. И ему точно так же не смогли ответить ответить на эти вопросы я думаю что просто не смогли скорее всего не то чтобы не, зах не, не захотели они а смогли оставляют так сказать себе возможность <laughs> купить тот кирпич или иной поставить эти окна или третьи. но мне так кажется но вот есть еще э, комментарий тут от, от павла он тут писал застройщику да я видел э, комментарии зрителей по поводу того что мы льем воду но собственно говоря я скинул их застройщику, попросил присоединиться к беседе отдел маркетинга. На сегодняшний день, по-моему, прошло уже два дня с момента того, как зрители возмутились, Реакции застройщика нет, возможно, она последует, но мне кажется, что конкретики там действительно пока маловато. Андрей, значит, какие выводы я для себя сделал, разговаривая с тобой? Во-первых, тебя подкупила реклама, маркетинг, ты купился, много плакатов, красивый двор, моп, и ты туда пошел, стал рассматривать, значит, попал в отдел продаж, там все очень красиво, я сам впечатлился, надо сказать, признать честно. И ты тоже, по всей видимости, ты задал некие вопросы, посмотрел планировки. Давай теперь плюсы и минусы тебя как покупателя. Вот что тебе понравилось, что тебе не понравилось, какие, может быть, сомнения возникли в твоей голове по поводу после посещения, да, и когда-то уже более, так сказать, глубоко погрузился в продукт, в проект, не знаю там. Действительно, вот если все это резюмировать, подытожить, наверное, самый основной минус это высокий ценник. Нужно понимать, что, безусловно, это, наверное, и условный минус, но, тем не менее, кому-то это подходит, кому-то нет. 130 тысяч за квадратный метр, я, лично я считаю, достаточно дорого, учитывая, что необходимо еще вкладываться в отделку. И это нужно понимать. Значит, следующий для меня минус – это близкое расположение к улице Амунсена, которое достаточно в, в будущем будет достаточно высоко, с, с высоким трафиком. Следующий момент из минусов – это расположение всех квартир, опять же, на эту же улицу. Это шум, это пыль, грязь. На мой взгляд, опять же, очередным минусом и камнем в огород застройщика является расположение семейных квартир на ту же улицу, на улицу Амэнсона, Хотя, по логике вещей, Такие квартиры все-таки являются семейными и должны иметь вид на красивый двор, заявленный застройщиком. Опять же, странная нарезка этажа, на мой взгляд, где семейные квартиры граничат со студиями, то есть и нужно понимать, что я не один человек такой, который рассматривал студии как инвестиционный проект. И, скорее всего, эти квартиры преимущественно будут идти под сдачу, располагать их с трехкомнатными по соседству сомнительный плюс. Какое впечатление оставил ЖК Амунсен в твоем сердце? Из основных минусов, то есть нужно понимать, что лично для меня это высокий ценник за квадратный метр, неоправданно высокий для данной локации. Второй, окна семейных квартир смотрят на пыльную, грязную, с высоким трафиком улицу Амунсена в перспективе, а не на красивый двор, как заявляет застройщик. Опять же, никакой конкретики по поводу материалов, используемых при строительстве, как минимум окон будет ли шум шум пыль и так далее значит ну и вопросы собственно к самой архитектуре это наверное из основных из плюсов опять же повторюсь меня действительно подкупает двор архитектурно с его функционалом меня подкупают места общего пользования. Это нужно понимать, что, как заявляет застройщик, и камины, и кафе, и зоны отдыха, и детские игровые комнаты, да, и тот же самый рояль, значит, это, безусловно, заявка достаточно высокая. И, естественно, самый, значит, такой серьезный плюс – это обслуживание самого жилого комплекса. По заявлению застройщика он это берет на собственный контроль. И при этом, при всем дает невысокий тариф, всего лишь 40 рублей за квадратный метр. Слушай, ты мне писал в комментариях, что тебя смущают вот эти холмы зеленые. Ты говоришь, что их будут вытаптывать. То есть у тебя здесь во дворе такая же история примерно, и они все время плешивые, как ты сказал. Так это или не так? Что тебя здесь смущает? Вопрос э, действительно такой э, интересный в том плане, что я на наглядном примере в своем жилом комплексе лицезрел вот эти так называемые альпийские горки. У нас они небольшие, не такие большие, как заявляют, э, как заявлены в ЖК Амонсен 15-метровые. Но тем не менее, исходя из практики, лично в нашем жилом комплексе газон достаточно вытоптанный уже спустя полгода год и это нужно либо подсеивать либо еще как то нужно понимать что это будет дополнительная нагрузка либо на застройщика либо на жильцов но ну, это в общем вопрос из разряда будет не будет мы это все посмотрим и снимем в завершение я у тебя хочу задать последний финальный вопрос ты смотрел там четыре квартиры насколько я знаю ты мне писал так в комментариях две инвестиционных две жилых родителями себе в итоге ты решился покупать там квартиру если да то почему если нет то почему Подводя итог, значит, скажу сразу, я принял решение не приобретать квартиры по нескольким причинам. Это, безусловно, высокий ценник, как для инвестиционного проекта, так и для личного использования, для проживания. Потому что к этой стоимости нужно закладывать еще стоимость ремонта. И, собственно, второй момент – это реализация самого проекта. На данном этапе есть большие вопросы, сомнения, точнее, так сказать. Реализуется проект в том объеме, в котором заявил застройщик или все-таки нет? Мои, в первую очередь, ожидания – это обслуживание точно дороже. Мои ожидания, что если что-то пойдет не так с продажами, а это, я думаю, покажет уже лето 2022 года в плане там, ожидания реальности, можно сколько угодно убирать с шахматки сайта проданные квартиры, но все коллеги-партнеры заказывают выписку из Росреестра по участку, по земельному, и видят реально выбывшие квартиры, поэтому вот мы и посмотрим. То есть лето, в моем понимании, станет показателем, насколько горожане готовы верить обещаниям неизвестного в Екатеринбурге застройщика с красивыми, очень красивыми, очень классными картинками и насколько они готовы переплачивать, ну как переплачивать, да, платить за качественный продукт дворового благоустройства, не видя его вживую. Ну, надо отдать им должное, это что-то новенькое в плане масштабности, вообще, в принципе, и подхода к дворовой на территории, и вообще к мопам, то ну, там что-то невероятное. Ну да, то есть, рояль в холле, ну, меня тоже спрашивали, ну, блин, сколько, сказали, 2000 квартир, 2000 квартир будут, Вы понимаешь, если бы не сказали рояль в холле в квартире в клубном дом, доме уровня Тихвин, я бы такой, типа, ну, да, могут да, ребята там собраться, да, в ресторанчик, нет рояля. но даже там его нет, о том и речь, даже там с его бешеными коммуналками нет рояля в холле. Нет камина в холле. А может есть, кстати, я вот не помню. Нет, нету, насколько я знаю, хотя я в Тихове не В Кандинском да. тоже нет. Вот, в Кандинском нет, понимаешь? И в, по в Клевере нет. В Клевере всего один прудик сделали. Один, а здесь четыре. С фонтанами бьющим. Ну, то есть, слушай. Ну, с водопадами. Да, ну, Даже с перекатными, да, вот это истинно. Так, а, вот, мы почему весь этот разговор-то затеяли, то есть у меня сразу же в голове, ага, если продажи там не пошли или что-то с продажами не так то есть это же все на чем скажется то есть на конечном продукте то есть вы вывезут ли в условиях современных когда там, пропадают какие-то Материал. поставщики да. материалы там они дорожают там и так далее и так далее да даже несмотря на тот заявленный ценник там большой от них ну а он большой ну то есть вытянут ли они там двадцать пятому году весь этот проект в том виде в котором они его заявили. Мы с тобой спросили же у Геннадия, да. хотите ли вы рендеры свои прикрепить к договору до любого части? Нет. Вот это меня насторожило. Но это никто ну, не делает. Нет, да. Насчет насторожила я там хотел тебе откомментировать. Это никто не может сделать, просто потому что юристы никакие не пропустят такие обещания. Как можно обещать комплектацию 2025 года в условиях нашей страны? блин? Ты вообще представляешь, что будет даже в конце 2022 года? с взаимодействием там с Европом, да даже с Китаем, бог с ним. Мы вообще не знаем, что сейчас геополитически будет твориться в перспективе полугода. Хорошо, но тогда как покупателю себя застраховать? Получается никак. Никак. Но ты хотя бы в договоре можешь прописать, что… Ничего. Мы… ну почему? Что, Ну там, приложить, что э, по договору мы там обязуемся посадить 20 деревьев там, ну мы не знаем каких там, да, они могут поменяться, но 20 точно… Не из питомников в Германии, да, а, а да. где-нибудь ну, из-под ну, Выкопаем, выкопаем в лесу, там привезем, воткнем здесь, не важно, но они будут. Понимаешь? Значит, там 8 розовых кустов там, значит, будут. Там не, не из Франции там. Горки с перепадом 3 метра, 3 штуки, да? Вынь да положь. Ну да, да. Вот это же можно, но они прикладывают ничего. Я тоже с юристами разговариваю. У меня, кстати, ролики есть по этому вот поводу. Вот. Юристы говорят, слушайте, ребят, ну вы покупаете, как бы, то есть вот, вы рискуете деньгами, по сути, да. по факту не закрепляя никакие не закрепляя да. никакие обязательства, поэтому пожалуйста, прописывайте это в договоре. Если в договоре не прописывают, вы хотя бы сами прикладывайте там видео записывайте аудио записывайте разговоры там с менеджером там и так далее. Ну как-то, чтобы хоть какие-то доказательства были. Скриншоты делать с сайта и у нотариуса заверять. Именно так, они так и говорят. А, потому что почему-то никто из застройщиков нет. И прикрываются, я считаю, это, это прикрытие такое. Мы прикрываемся, но мы же не знаем, что у нас будет на рынке. Но тем не, не менее, знаю, нынешней, но да. подожди, вот когда ты задаешь вот так вопрос, они такие, ну, а как мы можем гарантировать? Это с одной стороны, да? А с другой стороны сидит менеджер там, ну, или, или вот руководитель отдела продаж, который, да вы черт. никаких проблем. Вот, пожалуйста, посмотрите, мы же там реализовали, там реализовали. И у нас это все будет. Окей, закрепив в договоре. Я скажу тебе интересный момент. У нас в городе были такие прецеденты, когда там обещали вот на iTower, когда начинал в старте продаж, там на крыше обещали паркинг. Да, условно, ой, паркинг, говорю, теннисный корт. На крыше паркинга теннисный корт. Ну, всем было понятно, что это бред сивой кобылы, все это маркетинговая история, но вот обещали. Но здесь очень важный момент, знаешь какой? Со сцены сейчас на риэлторское сообщество, скорее всего, на презентации для жителей, вот, которая пройдет 16-го, это декларирует сам собственник. Ни руководитель отдела продаж, ни коммерческий директор, не директор по маркетингу, на которого потом можно кивнуть и сказать, он вам обещал, он со мной этот финплан не согласовал, поэтому я вам, братан, это не обещал. Мне лично и на 150 риэлторов города камин, Рояль в кустах, Памп, господи, слово, памп трек, зигла, Зиплайн, 10-метровый хо-хо, э, ой, -хо, это как его называется, блин, атриум, да? Мне лично это все декларировал человек, который бабками отвечает за финансирование этого продукта. Поэтому здесь кивнуть не получится. Вот в чем вопрос. Если у Виктора Тарасенко персоны года на Urban Awards серьезные намерения, а мы понимаем, что они серьезные, и в принципе рынок Екатеринбурга привлекательны, ну тогда, братан, придется отвечать. Я не знаю, может быть, там какие-то другие источники финансирования есть. И придется там, не знаю, дофинансировать. Да, как нам проговорили застройщик, что типа где-то в Астрахане, он первую часть благоустройства своими бабками вкидывает. Нам, в принципе, с тобой без разницы. Мы вот через два года придем на это место и с ним по следам у нас с тобой youtube ролик сохранится мы придем и с ним но я тебе скажу так мы с тобой это обсуждали за кадром это очень круто что такое явление в принципе есть потому что это заставляет вздрогнуть местных э, состройщиков и в том числе того же rsg академическая как-то поработать над своим продуктом во дворах то есть как бы это прецедент который в случае если он выстрелит как примерно как брусника в свое время в десятом году кардинально изменит подходы к другому брусустройству поэтому я, как и сказал, я не готов сейчас доверять свои деньги и деньги своих клиентов вот на этом этапе. На этом этапе, на основании информации, которую я знаю, и там, э, мыслительного процесса, на ну, анализы, который я провел. Я не готов туда доверять свои деньги точно. Я готов рассматривать клиентов, привязанных к локации академически, которые берут для жизни, для перспективной жизни, вот влюбившись во всю эту концепцию. Но с оговорочкой о том, что, ребята, я вам... На сегодняшний день поручиться, что это будет сто процентов реализовано так, не готов. Но если они сами поручиться, да, они но... могут их договор. Нет, я имею в виду, что если собственник говорит, слушай, да нормальные ребята, там, не знаю, с Астрахань слетал, да, там был, не знаю, там собственника лично знают. Ну, это вот каких-то такой портрет клиентов, которые там, типа, вот я готов рискнуть. Я понимаю, что если это реализуется, ну, как бы, мы же все понимаем, да, что везде есть определенный риск. Все понимают, что эти деньги, которые ты сейчас, кстати, только сейчас в голову пришло, ты сейчас вкладываешь 130 тысяч за метр квадратный. В отличие от многих проектов, которые по эскроу, ты типа положил на эскроу и такой, блин, так это деньги будут совершенно другие. Здесь сейчас, в принципе, 130, даже через два года будут нормальные деньги для академического. Ты если что, если вдруг с не так, себе что-то другое нормально, вполне рабочий продукт в том же Ландау, По переуступке заберешь. Ну, то есть там э, обесценивание твоих денег, как в случае там с условным э, э, Ландау на старте брустеничным, не будет, да, что типа, ребят, я вам доверил, деньги внес, через год максимум, что мне могут вернуть мои деньги, а они уже ничего не стоят. Вполне себе стоят 130 тысяч метров квадратных, вполне себе нормальные деньги. Поэтому, ну, вот если ты, как бы, у тебя вот есть свободные деньги, ты доверился концепции, ты понимаешь, что в самом худшем случае... Ты можешь просто забрать деньги, если что-то пошло не так и не реализуется. Ну окей, ну вот, вкладывайся. Но зато и тут же как это, как в рулетке. Если ты выиграл, и если это благоустройство реализовано, и оно уже продает само себя, то окей, 150+, плюс, может быть, оно и будет стоить. Вот тут такая тонкая грань, но, кстати, интересная мысль про эскроу. Почему мы и нет? Это уже в перспективе хороший день для академического. Ну, я бы сказал, конечно, очень амбициозный проект, и действительно интересно посмотреть, что в итоге это будет получаться, потому что сейчас мы с тобой там были, но ну, одна земля просто под ногами, они даже еще фундаменты не залили, и уже такой, значит, такая заявка, значит, смотрите, какие застройщик, насколько я знаю, обещал риэлтор, которые там будут лучшими по продажам, свозить в Астрахань. Вот если меня неожиданно с моим нулем продаж по цена, позовут в Астрахань, то я тебе смогу дать хотя бы фидбэк, что реализовано в Астрахани и в каком виде. В идеале я бы еще пообщался с жителями, взял у них буклетики, которые им рисовали изначально, и вот прям вот воочию убедился, что нифига себе, вот буклетик, ну, нифига себе. И люди бы сказали, вы знаете, у нас прям восхищение. Вот, может, у тебя есть кто-нибудь из Астрахани в подписчике? Напишите мне в комментариях, есть кто-нибудь, жители, что там, укроп укроп, название жилого комплекса, <свят> это уже странно, <свят> атмосфера, вот жители этих комплексов есть. Я тебе честно могу сказать, я когда готовился к презентации застройщика, я думал, ну, типа, надо понимать, что... Я посмотрел обзор жилого комплекса атмосфера, про который нам сегодня красочно говорили, про голубое устройство и там есть риэлтор, который ходит и снимает там, ну, типа, посещение шоу-рума. Ну, места общего пользования для Екатеринбурга, я тебе скажу, колхоз типовой этаж колхоз армстронг стандартный, ничего фееричного я там не увидел то есть тут еще вопрос ну такое опасение мое, что тот продукт качественно который считается который покупатель любит ценит и так далее да в Астрахане на фоне их типовой застройки вы там ребята с прогресса прогрессивные выстрелили и красавчики но здесь вам придется с мастодонтами продукта конкурировать уровня брусники на да, который уже собаку на этом деле съели в том числе и обсчитывая все это у ГМК. Да? то есть тоже прилично строят, в общем-то достаточно и холлы красивые делают, да, и территории да, красивые да, да, делают. У нас много, принципе недвижимость, Брусника, этот самый Atlas Development после ребрендинга научился играть в продукты. У нас у нас очень много и, продуктовых и, застройщиков. И надо, и надо сказать, что публика уже достаточно Избалована да. в этом плане, и соответственно вам, ребята из Прогресса, придется конкурировать именно с этими товарищами. И, и, и вернемся к вопросу партнерского канала. У нас же и партнерский канал уже, риэлтский, я имею в виду он же уже тоже на той же истории екопарка, не екопарк, в геометрии обжегся. То есть одно дело, когда застройщики обещают большую комиссию, а второе дело, когда там, например, через год уже куча всего оптимизирована в этом доме, да, рояль в кустах, рояль в холле отменился, канатная дорога уже не 10-метровая, а это самое, просто как музейный экспонат стоит на расстоянии 5 метров партнеры перестанут это продавать, а у них очень большая ставка, мы проговорили за кадром, что у них очень большая ставка на риэлторский канал, она разумная ставка, но блин, вот как вот мне, как риэлтор, продавать этот продукт? Единственное, Ты хочешь сказать, что немножко еще пока доверия не сложилось? Никакого, вообще нет. Просто классные ребята, хороший отдел продаж. Кто-то из Брусники, ну, я красивые имею в виду... Красивые костюмы. Красивые костюмы от Киркорова. Уровень но... да, замороченности, понимаете? То есть у них даже не только костюмы, кроссовки даже фирменные. Там конфеты желтые Пойми, вот когда Брусника стартанула в локации... Может, там деньги и кончатся все на кроссовках и конфетах? Не, не дай бог, вот. Но, но я ничего не говорю, проект финансирует банк. Есть там уже деньги, на то, чтобы достроить вроде как в таком виде. Но как бы, как это просчитано, как, вот, то есть, Сбер, для меня то, что я услышал сегодня, что там Сбер на эскроу счету, ну, хочется верить, что за то время, сколько действует система эскроу, в банке научились более-менее прогнозировать там, Динамику цен и так далее там, Играть в динамическое ценообразование Чтобы как бы сказать Одобрить прогрессу, сказать, ребят, окей, стартовые цены Нормальные, там дорастем с вами до 170 Все классно, мы вам одобряем Я вот, я вот, если бы на месте банка был Я бы такой, сколько? 130? Давай-ка со 110 начнем Потом у тебя благоустройство более менее не появится И где-нибудь к 150 вырастет. Ну, если оно у тебя появится вот. Здесь же смелое самое заявление, ну окей Но банк-то уже это финансирует да под большой процент если там например они с продажами не справляются у них ставка растет по искру финансирования но уже банк поручился с этой историей. и это не АБЫ кто а Сбербанк. поэтому хочется верить лучше желаю ребятам искренне желаю удачи очень любопытно там, посмотреть там, пусть даже в stories коллег потому что я не продам а в течение месяца что реализовано в астрахани глазами вот там риэлтора да не то что рекламные ролики это, понятно мы все умеем красиво снимать вот и очень любопытно посмотреть на динамику продаж за вот это лето. Вот это лето, на мой взгляд, очень сильно покажет. Ну, я думаю, что мы по итогам этого лета, если что-то изменится, сдвинется и появится интересно, то мы обязательно это снимем, вам покажем. Пока пишите в комментариях, задавайте вопросы. Возможно, не затронули какую-то важную тему, на ваш взгляд. Поэтому обязательно пишите в комментариях свои вопросы, мы ответим. Но я со своей стороны тоже искренне желаю ребятам успеха и реализации в.. Э -э -э в 99 процентов, как... Да, мы все понимаем, что старт. нет предела совершенству. <свят> да. Если это реализуется, ребята, это новый уровень благоустройства, благоустройства да. в нашем городе, потому что такого масштабного проекта у нас еще не было. Были попытки. Такого масштаба даже не было попыток, будем ну, честны. Ну, парк там хотел что-то. Ну нет, это все равно не то. Ну, другой, другой, э, другой. Именно чтобы в твоем дворе. То есть, если рядом парк, то вот, например, Согласен, там да. ЖК современник, да, грубо говоря. Ну, неплохой парк. Мы снимали сюжет, можешь на него ссылку дать, да. Неплохой парк получился, но вот этого вот там перепады высот, холмы, пайм, господи, слово, это не могу проклятое запомнить, зоны воды. В общем, получается, что получая такой двор, вам не надо больше ездить ни в какие парки развлечений, потому что для детей, в принципе, вот оно все, и ходить даже для детей, и мы с тобой проговорили, и ты удивился, зона барбекю для взрослых. Зона барбекю, да. спортивная да. зона. Ну, в общем, это... Су Кофейня, <свят> рояль послушать. Никуда вообще не надо. В театр даже а не надо а рояль в холле играть. Что думаешь? Мацу его только позови Искренне желаем, чтобы это так случилось Потому что наши застройщики Конечно, по этому поводу репу почешут И тоже будут думать а как бы им, значит, что-нибудь Тоже такое замутить прикольное Наверное, мне так кажется 100% Если эта история выстрелит И если она найдет своего покупателя При таком ценообразовании в и такой локации? В такой локации и с неизвестным застройщиком, то нашим не то, что там в придется с горячим пуканом бегать и думать, что сделать, чтобы перехватить инициативу. Просто в сравнении, да, то есть дом на бульваре, там локация сумасшедшая просто там с выходом в парк не может продаться там за 130 я я за. 100%. Продалась уже вроде. Ну да ладно. Ну долго, в общем, катали да. со скрипом. Ну то есть, вот чтобы вы понимали. Ну все, в общем, на этом э, все. Всем пока. Э, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик обязательно ставьте Ставьте лайк, друзья мои, пишите в комментариях. Мы для вас здесь старались с Павлом, чтобы вам, дорогие друзья, хоть как-то раскрыть глаза, так сказать, на происходящее в нашем мире застроечное, так сказать. Да. И мы обязательно, прогресс, мы зафиксировали ваши обещания, и мы их проверим. И будем надеяться, что будет так же, как Сохо. Они сами нас пригласят и скажут, ребят, добро пожаловать, наши двери открыты, приходите, смотрите реализацию. Удачи! Все, пока!